Скинули, скинули. Говори людям, говори. Здравствуйте, зовут меня Сергей, фамилия моя Кириченко. Я брал за то, чтобы вывести с Мариуполя деньги, 2000 долларов за машину. Все, -за того, что не отдал, что ты сделал? Все, что не отдал, Все, пишите что на номер, который будет указан ниже. Вот. Все, пишите, что Все, да, делаешь. все вернем. Вернем или вернем? кто вернет? Я верну. Пишите на вот этот номер, который будет указан ниже. Подкрепи номер, просто слой. Извините меня, пожалуйста. Я не знаю, что сказать. Кого мог, я забрал, кого не получилось. Что дальше будешь делать, говори. Буду ездить в Мариуполь. Кому нужно а, вывести людей с Мариуполя. Пишите на этот номер, который будет указан ниже, Открепите свой номер. Вот. Обращайтесь туда, мне будут передавать адреса, фамилию, имя, отчество, фотографии людей, откуда нужно забрать, что будем забирать.